Предсказать точную дату окончания распространения коронавирусной инфекции в России невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, пресс-секретарь президент ответил на просьбу прокомментировать исследования ученых из Сингапура, которые рассчитали, что в России распространение коронавируса закончится к 19 августа. О ней на сайте Сингапурского университета технологии и дизайна появилось исследование, авторы которого на основании математических моделей подсчитали, что к 20 мая в России будет выявлено 97% случаев заражения коронавирусом к 28 мая, 99% и 100% обнаружат 20 июня, после чего прирост заболевших прекратится. Позже ученые скорректировали свой прогноз и сообщили, что окончание эпидемии на территории России можно ожидать к 19 августа. По данным на 29 апреля, в России с момента начала эпидемии выявили 99 399 заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки зарегистрировали 5841 новый случай.